А теперь смотрите, очень часто люди бедные начинают завидовать богатым. Когда, допустим, ну, даже не завидовать, а начинают там, допустим, к чему я это говорю?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 Кстати, так не по теме, а чуть-чуть по здоровью. Обратилась ко мне женщина, я ни для кого не секрет, очень много лет занимался тем, что принимал людей. На протяжении более чем 12 лет я в своем офисе на Шитару Ставели. Сначала это было в городе Виннице, потом я ездил в город Харьков, потом еще в разных городах, даже в России, в Тюмени и Владивостоке, и там еще где-то, в Москве, новороссийские, Новороссийске, там в Екатеринбурге, где только не находился. И принимал людей, проводил маленькие встречи такие, принимал после этого людей, делал это совершенно бесплатно. И можно сказать, что это сформировало мой определенный, я его называю физиологический, возможно, или а, такой физи физиологический, а, патологоанатомический опыт. Вот которые позволяют мне делать выводы. Я могу сказать, вот и у меня есть вот такой вывод. Смотрите, если в женщине, допустим, 75 килограмм, вернее, если в женщине рост метр семьдесят, и а, убрать, допустим, метр, и оставить 70 килограмм, то в случае, если женщина худеет и становится худее, чем 15 килограмм от данного веса, то у нее начинаются панические атаки. Если добавить к этому 2 килограмма, начинаются проблемы варикозов на ногах. Если еще 2 килограмма добавить, то начинаются проблемы с эндометриозом. Ну, уменьшить, вернее. Если еще уменьшить, то начинаются проблемы с сердцем. Если еще уменьшить, проблемы с головой и проблемы гемиллизации коры головного мозга. Таким образом, женщины, которые имеют вес от своего веса минус 15 килограммов, то есть у них, допустим, шестьдесят пять, вес должен быть 65 или до минус 15 килограммов. Если эти минус 15 килограммов есть, знайте, вы себя ломаете. Ни в коем случае этого не делайте. Это такие наблюдения, я их сейчас опишу в книге. Вот сегодня, собственно, целый день этим и занимался. Вот там страниц, наверное, 20-30 написал. Когда-нибудь выпущу. Естественно, не завидуйте богатым, потому что человек, который бедный, забирает у богатого вибрации и страдания, которых у него немного. А это страдания, потому что он украл. Тем самым человек может стянуть... Ну, панические атаки. И после этого человек живет, после этого посмотрел на богатого человека, там, ой, так рассчитался, подлюка, что это такое, там, и так далее. А у человека, потом выходит такая женщина, живет, и у нее начинаются панические атаки, депрессивные эпизоды и так далее.